Представьте следующее. Алис и Алиса и Боб нашли способ передачи сообщений между их домиками на деревьях. Поначалу они использовали фатила ночью и ставни днем. Потом начали использовать провод, который они дергали разными способами. В конце концов, они пустили ток по этому проводу и начали отправлять электрический импульс. А сейчас они работают над экспериментальным беспроводным методом. Проблема в том, что для оплаты их оборудования им нужны деньги. Поэтому они решили предложить свои услуги другим за определенную плату. В первый день Алиса нашла трех новых клиентов, которые хотели передать сообщение своим друзьям в домик Боба. Первый клиент хотел отправить список из 10 результатов бросков монеты. Второй хотел отправить слово из 6 букв. А третий – покерную комбинацию. Вопрос вот в чем. Сколько денег она должна взять с каждого? Ну, цена сообщения должна зависеть от того, насколько долго Алиса будет его передавать. Но как измерить длину разных типов сообщений одной общей единицы измерения? Давайте сыграем в игру, чтобы узнать это. Представим, что мы Бог. И нам известно, что Алиса хочет послать нам эти сообщения. Но все, что нам доступно, это ответы «да» или «нет» на вопросы, о которых мы договорились. Алиса будет отвечать, отправляя последовательность из нулей и единиц с помощью того или иного способа. Вспомним, что все их способы передачи заключаются в обмене отличиями. Итак, единица может быть представлена зажженным огнем, открытой ставней или электрическим импульсом. Нет разницы в том, как нули и единицы выражены, мы можем просто назвать их двоичными знаками, так как двоичный знак может иметь только одно из двух значений, нуль или единица. Скажем, что ответы нет обозначены нулями, а ответы да единицами. Наша задача в том, чтобы всегда задавать наименьшее число вопросов с целью узнать точное сообщение. Для начала рассмотрим броски монетки. Отправитель, Алиса, может представлять каждый символ как выбор одного из двух различных символов, орла или решки. Так сколько же вопросов нужно задать, чтобы узнать, какое она выбрала? Одного вопроса, такого как «Это был орел?» будет достаточно. Для десяти бросков, каково наименьшее число вопросов? Ну, 10 бросков по одному вопросу на каждый, получается 10 вопросов. То есть нужно 10 двоичных знаков для передачи такого сообщения. Далее рассмотрим буквы. Отправитель, Алиса, может представлять каждый символ как выбор одного из 26 возможных символов. Начнем с незатейливого сообщения, состоящего из одного символа. Сколько нужно вопросов? Это A, это B, это C? Это D? И так далее. Однако это не минимальное число вопросов. Лучшее, что можно сделать, это задавать вопросы, которые позволяют исключить половину возможных вариантов. Например, середина английского алфавита находится между M и N. Поэтому сначала можно узнать, буква находится до N. Если в ответ получаем единицу, то есть да, половина возможных букв отметается, остается 13. Так как букву нельзя поделить на пополам, нам остаются два набора из 6 и 7 букв. Поэтому мы спрашиваем, находится ли буква до G или нет. Получаем единицу, то есть да. Остается 6 возможных букв. Можно поделить их на два набора и узнать, буква находится до D. Получаем 0, значит нет. Это оставляет нам три возможных буквы. Сейчас можно взять одну из них и узнать, это буква D, Получаем 0, то есть нет. Наконец, осталось всего две возможных буквы. Спрашиваем это И, получаем нет. И задав 5 вопросов, мы правильно установили символ, буква F. Понятно, что нам никогда не придется задавать больше пяти вопросов. То есть вопросов будет не менее 4, но не более 5. В общем случае, 2 в степени числа вопросов определяет общее количество возможных сообщений. Ранее мы обозначили это как пространство сообщений. Итак, как мы можем вычислить среднее или ожидаемое число вопросов для пространства сообщений размером 26? Зададим обратный вопрос. 2 в какой степени равно 26? Для ответа на такие вопросы мы, конечно, можем воспользоваться логарифмом по основанию 2. Так как логарифм 26 по основанию 2 это показатель степени, в которую нужно возвести двойку для того, чтобы получилось 26. Это приблизительно 4,7. Получается, что в среднем примерно 4,7 вопроса понадобится на каждый символ. Это как минимум. Если Алиса хочет передать слово из шести букв, Боб может подготовиться задать не менее 28,2 вопросов. Это значит, Алисе нужно будет послать не более 29 двоичных знаков. Наконец, давайте применим эту формулу к новому сообщению — покерной комбинации. Итак, отправитель, Алиса, может представлять каждый символ как выбор одного из двух возможных символов. В этом случае вопросов будет столько же, сколько раз нам нужно будет разделить колоду и узнать у Алисы, в какой части находится ее карта, пока у нас не останется единственная карта. Обычно мы будем находить ее за 6 делений или вопросов, иногда за 5. но можно сэкономить время и просто использовать наше уравнение. Двоичный логарифм от 52 равен приблизительно 5,7, так как 2 в степени 5,7 будет около 52. Таким образом, не число вопросов в среднем 5,7 на каждую карту. Покерная комбинация состоит из 5. Получается, что для передачи в среднем нужно будет 28,5 вопросов. Вот и все. Теперь у нас есть наши единица измерения. Она основана на минимальном числе вопросов, необходимых для определения сообщения, или высоте дерева решений. Алиса передает эту информацию в виде двоичных знаков. Их можно сокращенно называть битами, от английского binary digit двоичная цифра. В общем, для 10 результатов броска монеты нужно 10 бит. Для шестибуквенного слова ти и слова 28,2 бита, а для покерной комбинации нужно 28,5 бита. Тогда Алиса решает брать по копейке за бит и начинает принимать оплату. Такая идея появилась в 1920-х годах. Это была одна из наиболее общих задач, над которой инженеры-связисты пытались думать. Плодотворный исследователь электрончик Ральф Харкли в своих работах развивал идеи Гарри Найквиста. Они оба трудились в лабораториях Белла после Первой мировой войны. В 1928 году Хартли опубликовал важную работу о заглавленной передаче информации. В ней он дал такое определение слова "информация": H равно N умножить на логарифм S, где H это информация, N обозначает число символов, то есть нот, букв, чисел или чего-то подобного а s обозначает число различных символов, доступных для отбора. Это также можно записать как h равно логарифм от s в степени n. Хартли писал, что мы сделали, так это взяли как удобную меру информации логарифм от числа возможных последовательностей символов. Итак, информация – это логарифм размера пространства сообщений. Однако понятно, что в предыдущих рассуждениях мы предполагали, что отбор символов происходит случайным образом, удобное упрощение. Тем не менее, нам известно, что в действительности большая часть общения, например, речь, не всегда состоит из случайности. Это изысканная смесь предсказуемости и неожиданности. Мы не бросаем кости, когда пишем свои буквы. И такая предсказуемость приводит к значительной экономии во время передачи. Если мы можем предсказывать вещи заранее, то чтобы определить их, не будет нужды в стольких вопросах с ответами «да» или «нет». Но как мы могли бы формально создать эти изящные отличия? Этот вопрос подводит нас к ключевой догадке в нашей истории. Можете представить, что это могло бы быть?